Здравствуйте, друзья! Продолжаем передачу из Узбекистана. Сегодня я буду рассказывать интересные мои воспоминания о том, что большинство так называемых неизлечимых заболеваний, главная причина – отсутствие воли. И этот синдром психиатрии называется абулия. Не хватает энергии, не хватает воли, не хватает дисциплины человеку, Делать что-то полезное для своего здоровья, какие-то процедуры. Убрать плохие привычки и создать новые, хорошие, здоровые привычки для успеха. Не только в здоровье, но и в обществе, и у себя на работе, с друзьями и так далее. Утверждаю за все... Мои 50-летние практику и опыта, 95% и больше людей страдают Абулией. Нет у них воли. Хотя они родились с хорошей волей. Ну как это, если мы все дети Бога, что Бог не дает вам, если Он любит, любит? Нашу цивилизацию. С рождения он дает колоссальную волю. Творчество, энергию с детства. Но если бы э, разжениться, если бы мать рожала у себя дома, в нормальных условиях, ела бы правильно и пила бы правильно, и вела бы себя, и мыслила правильно, но тогда бы были бессмертные дети, талантливые дети. А так все наоборот. Итак, даже если рождаются эти дефектные дети, есть возможность их восстановить. Так вот сейчас миллиарды людей с этими диагнозами, с этими таблетками какими-то гормональными противозачаточными э, средствами ну чего они только не делают они себя убивают они платят деньги большие время сколько куда-то бегают каким-то врачам какие врачи последний врач умер сто лет тому назад был настоящий врач сейчас выпускает агентов по продаже химических препаратов я могу этих врачей вот но ну, исключение конечно хирургии скорая помощь естественно операции нужны травматологи нам нужны я любого врача который занимается хроническими болезнями за три месяца за три месяца он будет знать в сто раз больше, Врача, который прошел 6-8 лет медицинского образования. Мне <laughs> даже за 8 дней, сами студенты 6 курса, многие врачи, подтверждают, что за 8 дней моих тренингов они знают больше, чем за все 6-7 лет э, медицинского образования. Официально. И это по всему миру. Таким образом, расскажу один случай, у меня их десятки, если не больше. Когда я жил в Сан-Диего, это были 80-е годы, был такой товарищ, которого звали Игорь. Он был на два года старше меня. И он ходил на костылях. Его бросила жена у него были двое детей он когда развелся он стал жить отдельно стал холостой и вот в голове у него была идея восстановить здоровье сам он приехал из киева был сам инженер образованный очень любознательный человек и он знал, что в Америке все платно. Он заплатил мне и стал, значит, я ему стал давать все мои книги. Он стал их перечитывать. Где-то пять книг он купил. Он сказал, а можно задавать вопросы? Я говорю, да, можете. И до сих пор я не отрицаю. Почему? Потому что это входит в мою миссию. И я сказал любое время днем можешь можешь звонить и спрашивать только не идиотские вопросы, а вот то что связано с тем что ты прочитал и представьте себе пять книг он перечитал у вот, него вот такая толстая тетрадка даже несколько он выписывал все непонятное потом он перечитал немывакина, потом он перечитал Надежда Семенова, потом он стал читать иностранную литературу в Америке. И на все вопросы я ему отвечал, как я понимаю. И этот человек, который был на костылях, скоро бросил один костыль. Через пару месяцев бросил Второй И мне такие ученики нужны, творческие, мыслящие и любящие свое здоровье. И потом Игорь из уважения к науке, ко мне, поскольку я его был учитель, вот, он из больницы не выходил. Бросил все свои таблетки, все свои гормоны бросил. Бросил бегать по врачам, бросил доверять им. Но что интересного, я зародил в нем вот эту волю. Волю – жажда к жизни. И это очень важно. Не имеет значения, какой у вас диагноз, не имеет значения, чем вы болеете. Вот эту волю, жажда и любовь к жизни, она находится внутри вас, в душе вашей, в духе. Вы не тело, тело подчиняется духу. И я ему сказал, Игорь, как в молитву, я не знаю, в какого Бога ты веришь, ты должен обратиться вовнутрь и произносить громко ⁇ Я есть, Игорь, я хочу, я делаю, я дерзая, я сделаю сейчас ⁇ И вот это ⁇ я есть ⁇ Бессмертное существо внутри человека. Оно имеет динамическую взрывную силу. И после этого, после этого, и этот 15 минут, я говорю, слушай, Игорь, ты механически не говори. У нас есть два сознания. Одно сознательное, а другое подсознательное. Нам надо менять твои привычки. Нам надо устанавливать власть над всеми чувственными удовольствиями. И я говорю, ты должен не только механически повторять ⁇ Я делаю, я держаю ⁇,⁇ Я знаю ⁇,⁇ Я могу ⁇,⁇ Я хочу ⁇ а себя здоровым и счастливым ⁇ 120-150 раз, утром и вечером, особенно перед сном. И он стал это выполнять. И удивительные результаты. Значит, через пару месяцев, когда он все это делал, он бросил все свои таблетки, он бросил свои костыри. Представьте себе, какая гигантская сила внутри человека если он бросил костыли. Теперь он меня пригласил на океан. Это был хороший день, я помню, в Сан-Диего. Он знал все места, ездил. Он меня пригласил пойти купаться прямо на берегу Сан-Диего. Вот. А хорошее место, я этого берега не знал. И он купался. Как будто мальчик плавал, наслаждался, там были очень лодки, вот, и у него было много энергии. Дальше у него был день рождения, день рождения, он меня пригласил к себе на день рождения. И он, значит, значит там и польки, и рок-н-ролл американские, и вальсы, и твисты, значит, все. Много людей было, но человек 50. И он, представьте себе, стал танцевать со всеми. Но люди же не могут постоянно танцевать. Они устают, уходят. Он практически остался один и еще пять человек. И после этого он их всех перетанцевал. И я говорю, я преклоняюсь перед твоей волей, перед твоей работоспособностью. Мало того, он меня пригласил за город, Взял своих родственников, молодых людей, пацанов каких-то по 16-20 лет. Вот, и поехали за город. Говорит, посидим, что-то покушаем. Вот, ел один раз в день. Это мое наставление. Я таких людей коллекционировал. Он обжирался три раза в день. Но я ему доказал, что для хорошей энергии достаточно один раз есть правильно и правильно пить. Но пить не тогда, когда ты ешь. И он полностью все сделал. Теперь он говорит мне, посмотри, кто придет. На тебе пистолет стартовый. Дашь команду, и мы все побежим. Там человек 10 было. Кто придет первый? И это человек, который был на костылях, вот, ну, ну где-то за 10-15 минут они бегали. Игорь пришел первый. Представляете, Этот человек, которому было уже тогда около 65 лет, обогнал пацанов. Это же сенсация я говорю я удивляюсь насколько внутренняя сила могущественно а эти пацаны же тоже обжираются они же тоже ничего не знают, они все больные, Здесь они не могут бегать я помню с одним филиппинцем ему было где-то 15 лет <coughs> мне было тогда уже под 50 вот я жил это в сан-диего было да я жил филиппинца там нужно было мне несколько операций сделать так я бегал с этим филиппинцем и обгонял его легко когда я убедился что он вообще не мог есть а что он ел это все были яды для крови мы все питаемся сейчас чтобы убить себя не оздоровить себя а убить и вот представьте себе, что Игорь меня все время поражал своим энтузиазмом. Теперь он мне говорит, поедем в Мексику. Ему скучно, у него нет жены, никого нет. Энергия хоть отбавляет". Я говорю, сейчас некогда, ну как ведь поедем, потому что я же там жил, в Мексике я знаю, там время другое. В Америке вообще нет времени у большинства. И, значит, мы приехали значит, туда, дешевые гостиницы, маньяна, маньяна, хорошая супа, вот, хорошее настроение, потому что там не торопятся в Мексике, а Сан-Диего это пограничный город с вот. Тихан, это большой город. Там опасно ездить вообще. Но мы научились ездить. У меня своя машина, у него своя машина. Вот. Но обычно мы на одной машине ездим. И вот представьте себе, он говорит, у меня столько энергии, ну теперь же. вот там узаконенная проституция. И он покупал молодых девиц, 20 лет, вот, и баловался с ними. Ну, говорит, при мне же это все, Все стоят там. Полиция наводит порядок. Официальная проституция в Мексике. Вот. Я говорю, ну, видишь, я тебе не советую этим заниматься. Но он говорит, я знаю. О чем ты думаешь, может быть, зараза и так далее, и так далее. Я уже наперед знаю, как предохраняться. Я говорю, ну ты уже не мальчик, я просто говорю твое мнение. Но я, мне такая любовь не по душе. Я по-другому воспитан. А если ты хочешь, это твоя, твое дело, твоя проблема. И вот, Игорь, Любил играть в шахматы и так далее. Значит, он заполнял свою жизнь. Он в Бога не верил, черта то не верил. Он верил в себя. вот. Ну, естественно, он изучал все эти законы. И оккультные тоже изучал. Значит, во что-то он верил. В природу верил. Вот я значит часто конечно мы ездили в мексику я по своим делам ехал а он просто развлекаться и он и в мексике жил и в сан жил. так я хотел сказать друзья если один человек вот я сказал пример у меня таких примеров десятки значит и вы можете, глядя на этого человека, восстать, пробудиться и убрать все свои болячки, диагнозы и болезни. И мы для этого, потому что главная проблема, о чем я говорю, это отсутствие воли, дисциплины. И отсутствие знаний. Вот это отсутствие знаний, это невежество, есть источник всех заболеваний. Поэтому сейчас, пока я жив, записывайтесь, звоните доктору Аскеру, доктору Артуру. а Они все мастера, они все профессора. Они знают больше, чем все академики мира, всяких больниц, поликлиник, они делают что-то одно. Но у нас полностью все комбинированные методы со всего мира собраны для того, чтобы восстановить вашу душу, дух и тело, чтобы была гармония что вы были здоровы и счастливы. Поэтому мы обучаем. Мы не только лечим, мы в основном обучаем. Вы сами должны восстановить себя. Не ваши родственники, не друзья, не врачи. Вы должны сами восстановить свое здоровье. Итак, друзья, звоните доктору Аскеру, доктору Альберту, доктору э, Артуру из Чеченской Республики. Все телефоны. И мы вам дадим агента, который будет вас связывать. Вот поймите, что образование это выше, чем все остальное знаний. Потому что если у вас есть знания у вас есть вера, и вы никогда болеть не будете. Удачи вам и счастья, до скорой встречи!